Также хотелось напомнить сегодня то, что сегодня 31 декабря, 31 декабря, все мы знаем, да, есть люди, которые приходят на пятиград намаз сегодня, да, они могут не встречать, да, этот сегодняшний праздник, да? но есть очень много людей, которые встречают этот праздник, особенно те люди, которые ходят на просто на пятничную молитву, пятничную молитву, и никак не задумываются об этом, что, то, что они одной ногой в религии, а другой в джагелеи, да, Одно ногой в религии, то, что он мусульманин, то что когда нужно, он как мусульманин себя ведет. А когда нужно, он как джагель себя ведет. Да? Джагиль, то есть неведущая религия. Да, посмотрите. Поэтому, уважаемые братья, сегодняшний вечер для всех верующих он является как обычным днем. Не надо этому уделять внимание какого-либо. Это не праздник верующих. Все вещь Аллах Сунтах сказал в Коране. То есть Посланник Аллаха сказал в своих хадисиях, то что праздником верующих являются всего лишь три праздника. Первый праздник – это Курбанай, Первый праздник. второй праздник – это Уразуайт. Да, в эти дни мы должны праздновать, потому что Аллах обозначил для нас эти дни. Третий праздник – это Ямаль Джума, а праздник Пятницы, поздравлять друг друга. -барак вот те праздники, которые мы должны сегодня встречать. Но Новый год – это не наш праздник, уважаемые братья. И если человек, входить хадисе сказано, комин тот человек, который уподобляется другим людям, да, он будет одним из них. То есть если мы сегодня будем уподобляться неверующим людям, которые распевать будут, делать дина в эту ночь, да, прерыводействовать в эту ночь, будут гулять и уподобляться им, встречая этот праздник, то, уважаемые братья, мы будем в этом верхнем числе.